Эх, мать моя, свобода, отец сибирский дух, Нога не знала брода, Огонь мой не потух, Вся жизнь сибиряда, и я по ней шатум, Другого мне не надо, Лишь стих и пение струн. Доверная подруга, друзей скала плечо, И саксофоном в юга пусть пишется еще, Вся жизнь сибиряда, а я по ней шатум, Судьба моя баллада в полетенная межструна